Здравствуйте, мои хорошие, сегодня мы с вами будем украшать тортик, очередной тортик, это торт для женщины на 50 лет, я его выровняла розовым красителем вот таким вот, покрасила крем и выровняла, значит, сейчас я хочу здесь сразу для цифры посерединке место сделать 50 цифр написать, вот так. так, стаканчик беру и намечаю себе, вот так вот, есть, так сделаю это, и сейчас я хочу сделать такие вот немножко, вот тут по бокам торта, нарисую что-нибудь и хочу паутинку сделать. Латинка у меня будет лаймовый, лай, лай, лаймовый цвет. Вот такой вот я уже помешала. Сейчас я тут нарисую. Так как хотите, так и рисуйте. Я вот волны делаю. Вот так вот. Ой, крем стоит, цепляется. Сейчас я вытру сразу под что вам захочется. Вот так определю сразу и буду насадкой единичкой рисовать паутинку. Вот так, а еще сверху. Здесь сразу тоже определю. Вот так вот тоже как волнами сделаем вот так, вот. так не захотелось сегодня сделать вот так. все сейчас приступаем берем осадочку. Единичку. Сейчас отдельно мешочек, как обычно, делаю. Крем. Беру вот, промешаю еще раз немножко. Ложечку возьму, больше не буду, чтобы было удобнее выдавливать. Вот, промешали, я ложку беру, вот одну. Еще туда и приступаем. Ой, делать паутиночку. И сразу зубочистку уже наготовила на всякий случай. Мало ли что может лимонная кислота полностью не растворится еще. Так вот, где определили, мы вот наметили. Делаем паутиночку. Мешочек подкручиваем, чтобы лучше было выдавливать. Я говорю, много не нужно мешочек набирать, крема, чтобы так было удобнее выдавливать. Если много наберешь, очень плохо выдавливается, если еще тем более крем плотный такой вот получается. Пока устает, конечно. Хочу хризантемки, две сделать розочки, хризантемы хочу, вот у меня розовый российский, вот хочу побольше красителя, у меня там его чуть-чуть и осталось, но насколько хватит, еще никак не выпишу себе, вот. чтобы они такие прям красные были хризантемки. Шучей крема так все. Сейчас добавлю, потому что уже неудобно. Добавлю крем. Возьму еще краситель, это же такой лаймовый. Немножко добавлю. Вот так вот хватит капельку. Так и еще раз промешаю вот, чтобы хватило нам еще и наверх. опять же шут вот, ложечку больше не беру и опять вот, мешочек ставлю вот, и продолжай дальше делать полотенечку В сторону И пока уже закончим у кого это ужас. не застрает ничего Но я старалась чтобы все было хорошо так вот все пока мы сделали рутину, сейчас будем вверх наверху я его тоже вот наметили делаем такой полутинку. Ну, сейчас опять подмешать нужно крем. Так. так. Сейчас опять будем крем брать. не хватило так. снова беру крем и крем-краситель промешаем сейчас Перемешаем, красить крем. Вот, покрасили. Я беру ложечку снова. Oh, yeah. Что-то мне захотелось этот цвет сегодня взять лаймовый. Немножко. И все, мы будем низ. Хочу ракушечку сделать. Маленькая насадочка, звездочка. Вес тортика я вам напишу под видео. Мои многие просят, чтобы я писала или говорила. Есть. Бывает такое, что вот, не ну, забывали, у меня муж выставляет видео, не я. Вот, как успею ему сказать, он напишет. Бывает так, что вот уже он выставил, а я ж тогда уже начинаю. Даже было без казах там ничего. Значит, дальше, дальше я хочу сделать, что-то мне жарко. Сейчас я сделаю. Так. Белый был сейчас. Красителя. говорю. Боже, это что-то такое. Кремом белым буду сейчас окошечки делать. Крем этот. вот так вот возьму насадочку вот такую вот звездочка номер 22 два кремом белым кремом я буду делать ракушечки Нанизу низу, дюрчик снизу буду делать. Промешиваем хорошо. Так вот, промешали. И берем мешочек должен значит, размер тортика у меня 35 на 29 вот. торт ини у меня здесь я уже говорила что опять заказали мне ини. и следующий торт тоже ини будет значит крема здесь у меня масса сгущенка тут вот Идет, вышел на этот тортик 1 килограмм 250 грамм. Мне девочки просили, чтобы я говорила. Ну, я вот вчера сважила уже вот специально. Я то всегда на глаз. Я уже знаю, я же говорю, три года занимаюсь, я уже все на глаз делаю. Все не выходит прекрасно. Попросили, я думаю, сважу уже килограмм, 250 грамм масляного крема для серединки. Вот вышла пропитка клубничная. Это водичка, сахар и сироп клубники. Вот так вот. Добрать не хватит, немножко не хватило, вот -мо Сейчас добавим. добавим, вот видите какой крем, вот постоянный, пористый, сейчас мы его разгладим. Хорошо. Вот вот и взяла. Сейчас ракушки сделаем, потом будем цифру написать надо. Извиняюсь. Вот. вот, так вот. Продолжаем ракушечку делать. Так вот все сделали. Сейчас напишем звездочкой. Большую звездочку беру номер 17. Звездочка вот такая открытая. Цифру 50 надо написать. Как-то будет шоколада сделать цифру уже. Давно и делала. Все вот сделали. И сейчас я здесь ободочек сделаю. Тоже вот влево-вправо кручу. Цветушки такие вот. Шумно, видно может свет плохой я же говорила за свет что пока такой свет вот муж когда подумает может что-то лучше сделать ну, попозже немножко потерпите вот так вот сделали выделили цифру 50 и я сразу наверное возьму пусинки по сегодня буду бусинками вот такие вот и сразу поставлю цифру То я такая что могу забыть ты вот Неделю. это тортик на сегодня придут забирать с нашего села заказали я еще спрашиваю девочки вот как я торты упаковываю или нет нет мне только я свою подложку даю и всех предупреждаю если тортик большой брали с собой там доску какую там чтобы удобно было вести, или, так, кому что удобно. И они берут с собой на подложке только, если небольшой тортик. Так, так. Вот. Сделали. Где рисуночек это делали, тоже между этими можно бусинки вот так поставить тоже будет красиво Господи. сейчас будем цветочки делать Начинаем делать сначала хризантемки сделаем Есть. Так вот, так вот. Сейчас я буду... Сейчас, до да, хризантенки сделаем сначала. Сделаем хризантенки. Номер 79 насадочка. Много раз ее показывала. Такое. Сейчас крем промешаем. Так, я сейчас вот сюда вот так сделаю это сюда. Беру вот или российский. Выдавливаем. Вот так вот. Тут вот, мешаем. Хорошо. Песточки хорошо у нас стояли, Не попадали. Ничего. Помешали. Все есть. Мешочек. Прям. Сверточка. Давим на мешочек, как обычно, вытягиваем лепесточки, делаем хризанты. две хризантенки сделаю так, розочки еще сделаю посмотрим если крем останется попробую еще один цветочек я его еще не делаю не буду говорить вам какой как получится да вам покажу уж его ни разу еще не делал такой цветок это если крем останется посмотрим все равно научусь Но я попробую сегодня первый раз даже брызли крем останется еще один рядочек вот заканчиваем тенку такую делать Делаем, берем ножницы. Сейчас я белого еще добавлю, мне что-посмогу сделать для хризантенки. Шку нету уже. Так вот. вот это. Все. И продолжаем. воздух попал в мешочек Сейчас розочки будем делать. Роза не знаю, или белые, или желтым, или розовым. Сейчас посмотрим. Какой цвет подойдет сюда. немножко вот последний рядочек уже идут вот. и все хризантемы закончим сегодня Сейчас будем делать розы не знаю белую розу да белую розочку сейчас я сделаю Сделай еще так нежненько что было желтую не хочу розовую еще сделаю Я уже говорила, это два сантиметра у меня. Здесь белый этот ставлю, вот сюда вот, сейчас белую полосочку проведу. еще будет тоже еще раз помешаю хороший Ну, я думаю, вам понятно, я вам за крем уже сказала. А белковый крем я делаю на полторы порции. Тортик большой. грамм сахара, 225 грамм белка. Это я на полторы порции делала. Снимаю и ставим. Сейчас еще немножко крема возьму. Все снимаем Ставим сюда. Теперь розовый вот такой вот берем. Возочка будет цветную сделала Вот видите? Одним цветом двухцветная. Так, вот двухцветная такая ободочек mm -hmm. белый получился. Same бутончики такие небольшие хочу сделать Сейчас я хочу попробовать этот цветочек. Сейчас... Если выйдет, значит, хорошо. Я вам покажу. Пока я вам не буду показывать. Сейчас я потренируюсь, чтобы не опозориться. Если получится, будем делать. получится значит я вам покажу Хорошо. сделать знаете что ведекалы это вот и тренируюсь что-то мне не нравится я ее здесь тут стоит. сейчас я вторую возьму вот. я взяла обрезала Видите, вафельную, вафельный конус ставлю сюда и пробую еще раз. Так, и еще сейчас одну проведу. Руками. серединку еще сделаю сначала поставлю желтенькую тут тычинку сделаем сейчас еще крем промешаю еще сделаем такие вот цветочки потом желтый крем я возьму серединку туда сделаем еще Помешала. Насадка роза большая, 3,5 сантиметра. Берем снова, Я сюда крем чуть-чуть добавила в серединку, чтобы подмышалась сама вот эта вот вафельная. Идем, идем, идем. И сюда вот так опускаем. видите, еще один рядочек. Так вот, вот. Берем ножничками ставим где вам надо сюда ее поставлю вот Это еще. Это еще сейчас вот я обрезаю вот. трилонечек такой вырезала и снова ставим продолжаем. Давим, давим, давим хорошо. Вот. И еще раз. Вот так вот. Это у меня первый раз из крема я на мастике делала с мастики вот. вот так вот и учимся вместе с вами вот так вот так один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать тринадцать четырнадцать четырнадцать цветочка надо штук 15 туда сделать еще значит одну берем а что больше тут нету сейчас я возьму еще один стаканчик возьму. вот я беру сейчас еще раз вам покажу вырезали вот так вот ножницами треугольничек вот такой вот Ставим, где, где мой комус? А вот, он, Ставим сюда. Еще один, одну калу сделаем. Покажу вам сразу тоже. Вот так вот. Вот, видите? Еще раз. Я научилась тоже вместе с вами видеть берем ножничками вот так снимаем и ставим куда вам хочется я хочу сюда наверное вот так вот, вот поставили все сейчас сделаем серединку Серединку сейчас сделаю желтую. Вот я беру краситель сейчас желтый. И окрашиваем крем. Вот так вот. И насадочка сейчас будем серединку выдавливать. Наши калы. Вот я вам показала еще один цветочек из крема. То не только из мастики можно сделать. Да, это я посмотрела, там одна на по-моему, в Германии живет, показывала видео, делала она каллы из крема, у меня загорелась, прям тоже сделать, так вот я сделала. Все у меня получилось, беру Дырочка у меня насадка, ближе еще потом покажу так что-то мне вот это не нравится колодна а, я ее сейчас уберу а другую сделаю она мне не нравится если мне не нравится сразу убираю так, вот. сейчас уберу ее у меня первая кала, что я сделала. Сюда ее ставлю конус. И делаем еще одну. Вот. вот. вот это лучше уже и делаем серединку сюда вот так вот выдавливаем вот. теперь нормально И сейчас теперь ставлю ее. Сейчас будем делать листочки. Зеленый краситель сейчас беру. Сейчас это чтобы не мешало ничего. крем останется мне или нет вот на полторы порции делала можно калы эти делать не только белые, можно и желтые и красные тоже калы сделать зеленый краситель как обычно я беру российский и промешиваю крем хорошо Посмотрим, я жду, сколько останется у меня крема. Я покажу. Насадка листик. Буду брать номер семьдесят. Вот промешали и беру насадку, листик, крем вот, ручку взяла и записываю сюда. Точки. Стараться большие сделать. возле каждого цветочка делаем листочек. 15 цветочков на тортику. Я думаю, хватит, чтобы не дужно, чтобы не ляписто было. Тоже таки красиво. Ну, вот и Так у нас получается. Мне нравится. Все, теперь я довольна, что у меня получаются калы из крема. Что вот так еще один цветочек у нас получается с вами. Так что учитесь тоже. Если кому не ясно, напишите. Я еще раз покажу на каком-то тортике. Да я же хочу вот, я же говорю, вот некогда мне сейчас видео вот, с вафельных какие цветочки можно сделать, я обязательно сделаю это видео, меня попросили показать, я девочки вам все покажу, не переживайте, сейчас еще блесками на цветочки сыплю, красиво было так вот накалы тоже, пускай не Все, хватит, дорогие такие, все есть. Сейчас я вам покажу, сколько крема осталось у нас. Вот сюда плотик поставлю. Это уберу. Это уберу сейчас. Вот, сейчас я сюда пересыплю. Скопай же что ей. Не стоит ничего. Вот, сколько у меня крема осталось. Все, больше у меня крема нету. Вот сейчас я на ложку возьму и покажу. Все, пустая тарелка. Вот ложка, ну полторы ложки крема осталось. Все, весь пошел. На этом Вроде цветочка так не очень много. Ну торт просто у нас сегодня... По размеру большой. Все. Сейчас я вам покажу поближе. Вот видите, вот такой тортик у нас сегодня с вами получился. Вот. Вот так вот. Так я захотела паутиночку сделать. Мне понравилось. Ноткалы. Вот такие. Вот. так что будем теперь и калу добавлять в тортик вот так вот получается так что у кого есть вафельные конусы можете пробовать если кто еще не пробовал ничего тут страшного нет я думала у меня не получится с первого раза ну вроде вот видите один я одну калу я вон выкинула мне не понравилось она, потому что, ну, она у меня первая кала это Мне не понравилось, я сделала по-другому. Попробовала. Все, ничего страшного здесь нету. Так что вот так вот пробуйте. Вот наши цветочки такие. Вон видно у Кали. Видите, розовый краситель попал. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Такие цветочки у нас сегодня получились. Что вот так вот. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Что вот так. Ну все. До новых встреч. Пока-пока.